Всем привет! Я сегодня хочу поговорить о словах, которые сливают нашу энергию и мешают нам достигать наших целей. Я этому уделяю довольно большое внимание в марафоне «Автор жизни» и в финансовом марафоне. Но появляются время от времени слова, на которые я обращаю внимание, о которых я не говорила во время марафона. И сегодня вот хочу этому посвятить некоторое внимание, уделить. Есть такие слова, если. Ну вот, если, да, есть такое слово, если. Безусловно, его можно и нужно использовать в определенных контекстах. Но я очень часто слышу это слово от людей, которые к чему-то стремятся и говорят, ну вот если я вот то-то сделаю, то у меня будет то-то. Я останавливаю довольно часто я обращаю внимание людям, в особенности своим друзьям, которые чего-то хотят добиться, я говорю, что «не если, а когда». Когда мы думаем вот этими масштабами «когда я сделаю то-то», да, то это становится нашей целью, которой мы хотим прийти, которую мы намерены достичь. А когда мы говорим «если я сделаю это», то мы позволяем себе на каком-то подсознательном уровне сдаться где-то по дороге или стать жертвой обстоятельств. Я вообще не люблю это слово «жертва». Но вот слово «если» подразумевает то, что я могу сдать назад. Поэтому призываю вас, рекомендую, используйте в своем лексиконе слово «когда». Когда я сделаю это, у меня будет то-то, или я поставлю себе следующую цель такую-то. И это будет вам помогать идти вперед совершенно однозначно. До скорых встреч. Пока.